Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня в этом видео я хотел бы рассказать о таком случае, поднять такую тему, как взыскание долга без расписки. Очень часто в моей практике бывают такие ситуации, когда люди находятся в родственных отношениях, находятся в близких, дружеских отношениях, занимают друг другу деньги, естественно, ну как там между родственниками можно какие-то документы составлять или ну ты же мне друг, там, дружище как мы можем между собой составлять какие-то бумажки наше же слово, оно крепче стали то есть люди никак не, у, не узаканивают свои долговые отношения дали денег в долг, понадеялись на порядочность понадеялись на честность и как это часто, к сожалению, бывает проходит какое-то время оговоренный срок возврата наступил а человек деньги-то возвращать и не спешит. И в принципе делает вид, что никаких денег он у вас и не брал, и вообще не понимает, о чем речь. Да и отношения уже испортились, и особо трубку он на вас не берет, и общаться он с вами уже особо не хочет. Как же быть? Ситуация непростая, но решаемая. То есть самое главное вам доказать факт долговых отношений. Звучит вроде просто, но на практике реализовать это не так уж легко. Здесь существует определенный алгоритм действий, и, боюсь, в этом случае уж точно, если, например, по обычным спорам, по распискам еще как-то можно попробовать выйти в суд самостоятельно, почитав какие-то инструкции там и так далее, в этом случае, боюсь, без адвоката вам не обойтись. Соответственно, доказательствами долговых отношений самый первый, самый простой способ первое, что приходит в голову могут быть наличие между сторонами каких-либо переписок это могут быть переписки в мессенджерах переписки по электронной почте SMS переписки и так далее у нас сейчас в судах у меня есть об этом отдельный ролик по поводу электронных доказательств но у нас в судах при определенной, скажем так, ловкости рук, да, можно выразиться, суды, данные доказательства учитывают и данные доказательства принимают. Соответственно, если это у вас есть, замечательно, осталось дело за малым. Действительно доказать, что данные переписки означают наличие долговых обязательств. Если этого у вас нет, то есть все было оговорено на словах, все было сказано устно, Соответственно, в этом случае самый лучший способ это доказательство создать. То есть вам нужно, чтобы должник, заемщик тем или иным образом подтвердил то, что вы находитесь в долговых обязательствах, долговых отношениях. Самый распространенный способ, которым пользуются многие специалисты, это привлечь к данному разбирательству полицию. Потому что, по сути, можно действия должника интерпретировать, пусть с натяжкой, но можно, как мошеннический. То есть человек пообещал денежные средства отдать, вошел к вам в доверие, или у вас уже были доверительные отношения, денежные средства взял, соответственно, слово свое не сдержал, деньги не вернул. Чем не мошенник? С одной стороны, вроде как и мошенник. Обещал, вы ему доверились. Обманул, денег нет, делает вид, что никаких отношений между вами нет. Как любой добропорядочный гражданин, вы за защитой своих прав обращаетесь в правоохранительные органы. Соответственно, пишется заявление в полицию, в котором вы описываете всю произошедшую ситуацию. Сотрудники полиции, естественно, в рамках доследственной проверки должны должника опросить, что они в целом и делают. Любой здравомыслящий человек, когда его вызывают сотрудники полиции и говорят о том, что на него поступило заявление о том, что он мошенническим путем приобрел чужие денежные средства, вряд ли будет в этом признаваться. Соответственно, в том, что он мошенник. Соответственно, его реакция, скорее всего, и чаще всего так бывает, будет такой, что, ребята, да я не мошенник, да, деньги брал, но отдать не смог, потому что, потому что. По таким поряду каких-то причин, но ну, как только они у меня появятся, я деньги обязательно отдам. Сотрудники полиции в 99% случаев выносят отказной материал то есть постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Так как усматривается наличие гражданско-правовых отношений. Что в целом логично. Далее, получив указанное постановление об отказе возбуждению уголовного дела вы тем самым получили отличное доказательство долговых отношений между вами и заемщиком. С этим официальным документом, а вы его должны получить со всеми печатями, либо ваш адвокат, со всеми подписями, вы можете смело обращаться в суд. Соответственно, суд уже в этом случае будет рассматривать и к данному виду доказательств он отнесется даже лучше, чем, например, к перепискам, потому что ну, с переписками все равно есть свои нюансы. Мы об этом поговорим, там и номер должен быть на человека зарегистрирован, должно быть понимание, что это его номер. Это мы все расскажем. Соответственно, друзья, естественно, всегда ваши отношения, долговые обязательства и прочее должны быть оформлены письменно. Но если так получилось, что вы письменно не оформляли, знайте, что это не безысходная ситуация, и что даже из нее можно найти выход. Если видео вам понравилось или показалось полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте колокольчики. С вами был адвокат Дмитрий Анцупов. До новых встреч!